Здарова, мужики! Сегодня у нас в выпуске Зомбо -тир. Пиратская жизнь аркадная РПГ Гоночный Раннер Приключения с Бигфутом И Трэша Трэша Мне даже уже как-то стыдно об этом говорить, но Gunfinger это шутер, или даже вернее сказать тир, в котором мы будем убивать не поверить о кого. Ага, этих самых. Игровой процесс сводится к элементарному затапыванию врагов, что не ново, но довольно удобно и увлекательно в тире такого рода. В игре хорошая музыка, добротная графика, 90 миссий и огромный выбор оружия, каждый из которых имеет свою дальность поражения, скорострельность, кучность и типы модернизации. Captain Sabatoos – это забавная игра про пиратов, основанная на известной норвежской театральной постановке, в которой ты сможешь поплавать на кораблях, поучаствовать в сражениях и поисках сокровищ. Улучшай пушки и обшивку корабля, нападай на грузовые и военное судно, добывай трофеи и золото. В игре присутствует сюжет, множество квестов и интересных мини-игр. Протагонист Гримвар – безработный герой, наткнувшийся на выгодное объявление в газете с просьбой очистить гигантскую башню от призраков, монстров и прочей нечисти. Тебя ждет сотня этажей, наполненных врагами, ловушками, боссами и сокровищами. В игре присутствует RPG-составляющая, красивая 2D-графика и довольно нестандартный сюжет. Infinite Racer Blazing Speed – это некая помесь гонок и раннера. часть по разнообразным уровням, ты будешь тапать по двум сторонам экрана, увеливая препятствия, собирая монеты и выполняя комбо для лучшего результата в таблице рекордов. Открывай новые авто и достижения. В игре очень яркий, динамичный геймплей и крутые экшен-эффекты. Джейкоб Джонс и Бигфут эпизод 2 Это, кто не знает, продолжение великолепной приключенческой игры про одинокого и не очень общительного мальчика по имени Джейкоб Который, отправившись на отдых в летний лагерь, познакомился с настоящим Бигфутом по кличке Бигги Теперь им вместе предстоит отправиться в путешествие через шуткие горы Крэкскал Чтобы попытаться раскрыть тайны прошлого Бигги Тебя ждет захватывающий сюжет, море добротного юмора и великолепная графика Ну и приступим к трэшу Princess Wash Bathroom, что можно перевести как принцесса моет сральник. Это захватывающая игра для всех девушек, демонстрирующая свои идеи и геймплеем, что сральник может мыть каждый. Даже самая дорогая и крашеная кукла. Сегодня редко можно увидеть столь поучительные игры. Princess Wash Bathroom подойдет не только подрастающим леди, но и многим взрослым женщинам, которые, возможно, забыли свои таланты и обязанности. Установит игру своей подруги, девушки или маме, и они не останутся к ней равнодушны. Так что